Бывают ли у нас моменты, когда кажется, что наши, наши молитвы остаются без ответа? Может быть, мы не видим результатов или цели того, что мы делаем для Бога. И вот э, хороший пример с Библией это Иосиф. Э, братья его продали э, в, рабство, э, в рабство, продали его. И Иосиф никогда не понимал всего, что происходило в то время. Но он доверял Богу, чтобы исполнить Божьи планы в его, в, в его жизни и для Бога. И Иосиф терпеливо, терпеливо и верно работал в каждой ситуации, в которой он оказывался. Ему приходилось быть терпеливым, так как он верил Бог, Богу. Но, но вероятно не думал и не знал почему он сидит в этой тюрьме. Вот, получилось так, что мы все знаем историю, где Йосиф попал в темницу. и, и он там провел ну, долгое время и он во время, когда он там сидел и осуждал и, и думал, конечно были переживания, может быть были, может быть, вопросы к Богу, почему я здесь но Бог потом поднял Иосифа до великой силы и ответственности. Он был не только вождем своего народа, но и правил народом Египта. Терпение было необходимо, чтобы позволить Богу осуществить свои цели в жизни Иосифа и его семьи. А вот почему так важно терпение. Особенно, когда мы, мы не видим и не не видим результаты и не видим ответа. в примере Авраама мы знаем, что он терпеливо ждал исполнения Божьей обетования, где Бог обетовал, что у него будет наследие и наследство, и он долгие годы ждал этого обетования. И, конечно, в конечном счете мы знаем, что Сара родила в 90 лет. Второй причина, почему терпение очень важно, это когда мы проходим через различные испытания. Теперь необходимо, чтобы вынести то, что мы проходим. И это могут, может быть различные испытания и невзгоды. История, вы знаете, вы все знаем историю Иова, где он прошел через очень тяжелые обстоятельства и испытания. И в этот момент, в это время многие друзья у него ему говорили, ну, ты, может быть, Прокли про Бога, и очень негативно ну, они о, о, о этой ситуации ему говорили. Но он все это время имел терпение. Имел терпение и до конца он до, дошел и прошел этот экзамен. От Якова 1 э, глава 2 стих пишут такие слова. "Великой радостью принимайте, «С великой радостью понимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Знаете, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение здесь должно быть... Терпение же должно иметь Совершенное действие, чтобы вы были Совершенны во всех полноте Без всякого недостатка Еще одна причина одна Большая причина, почему мы как крестьяне Должны иметь терпение Это когда мы работаем с людьми Это терпение к другим людям Ибо те, которые не нетерпеливо относятся с людьми, так и они будут нетерпеливо относиться с Богом, и божьим планы, чтобы, чтобы быть дружниками Бога, нам нужно быть терпеливым по отношению друг к друг другу. От Ефесянам, пишется, от Ефесянам 4 глава 1 стих пишутся такие слова. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать, достойно званые, в котором вы призваны со всяким, с и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Да, и вот призывает нас, призывает Бог, чтобы мы с любовью относились и с терпеливым относились друг к другу. И так он, мы можем служить другим и прославить так Бога через нашу жизнь. И если посмотреть на последствия или можно сказать, негативные результаты из того, что мы не, бываем нетерпеливыми, то первое, это мы можем упустить Божье благословение, когда мы нетерпеливы. Если вспомнить историю Саула, где из, за свою нетерпеливость он не послушался Самуила и Бога, и полагал на, на, на разум свой. Помним, где... Самуил ему сказал, что через 7 дней я приду сделать жертву. И уже седьмой день проходит, и под самый конец он буквально, наверное, пару часов, не знаю, как долго там не дождался Самуила, и он сам эту жертву принес. И Самуил, Саул, как он в своей позиции, он даже не имел права это делать по описанию, там в то время эти законы были. И и он это сделал, и это, это огорчило Самуила, это огорчило Бога. И э, вот как он потерял, потом в тот момент потерял Божье благословение. И в нашей жизни из-за нетерпеливости, может быть, наши действия не обязательно, но, э, э, мы, может, может быть, э, не обязательно мы просто не слушаем Бога, не, не идем, может быть, против того, что Бог хочет. но из-за нашей теребреливости, может быть, мы упустим тот момент, где Бог хочет, чтобы мы подождали чуть-чуть где-то, и Он благословит нас нечто больше, чем мы даже думали, и мы даже рассчитывали. И вот этот момент, если пропустим, если поспешим, может быть, что упустим это благословение, которое Бог приготовил для нас. Еще одна причина, это когда из-за нашей терпеливости, мы вмещаем Божий план и Божье намерение для нас. У Бога есть причина для всего, что Он делает. У Него есть план и цель для того, как Он ведет нас в нашей жизни. Когда мы нетерпеливо пред, идем перед Ним, это может изменить курс, который Он ну, поставил для нас и приготовил для нас. И можем, конечно, в счете вып... Такое быть, что мы не выполним ту роль, которую Он нам даровал, и не выполнить ее до конца, Бо мы поспешили, бы мы решили, мне это нехорошо, мне плохо здесь, я хочу туда, я хочу туда. И, и так вот мы можем не по плану Божьему и не выполнить ну, те планы и намерения, которые Бог хотел, чтобы мы исполнили. И это ну это может быть проблема. Почему? Потому что ну, Бог именно в этом плане хотел нас использовать в чем-то, а мы по-своему пошли и последнее что я хотел заметить что мы можем препятствовать износить нетерпение мы можем препятствовать нашему духовному росту иногда бог ведет нас через определенные обстоятельства чтобы в нас возрастать духовно или работать над нами и над нашим характером и когда нам не хватает терпения у нас нет терпения чтобы пройти через этот этап мы часто может быть пред предпринимаем действие чтобы попытаться убежать от этого ситуации момента и многие люди именно так и поступает эм, такой коротенький пример знаю человека одного который ну, работал на, на одной работе и были проблемы на работе у него ему казалось что проблемы и ему э, человек к этому э, люди менеджеры относились очень плохо и и он, ну вот, я знаю историю, он мне это рассказывал, и мне, можно сказать, кампейн давал мне и рассказывал, как это все есть. И через время он ушел с этой работы и на новую работу пошел. И на новой работе, на новой то же самое ситуация. У него опять с этим менеджером ему его не уважают, его не, не, не слушают этого человека. И он опять и на третью работу. И то же самое. И вот видно, что, может быть, в его жизни, может быть, что Бог хотел его чем-то научить, этого человека, но он пытается своими действиями убежать от этого урока. И Бог обратно поет этот урок, чтобы человек ну, возрос духовно и чем-то научился. И так и в нашей жизни мы тоже, может быть, так часто и своими решениями, принимаем решение, что здесь мне нехорошо, я хочу, ну, чтобы мне было легче где-то и э, лучше мне, и, может быть, Бог использует, хотел, ис, хочет использовать нашу ситуацию, чтобы нас э, возрасти, нам что-то открыть, нечто чтобы мы, э, мы возрастали духовно и возрастали наш характер. У, у, у, улучшался ну, в образ Христа. Я считаю, что каждый христианин на этой земле проходит жизнь и через эту жизнь, которая мы на земле, э, Бог работает над нами, чтобы просто работать, чтобы мы, э, э, наш характер формировать его образ, чтобы потом мог использовать э, нас э, в труде здесь, на земле. И я э, хотел еще да, закрыть этой, этой темой. Что нужно, чтобы быть терпеливым? Терпение по отношению к Богу требует иметь веру. Проявлять веру, значит, от, отказываться от нашей контроля в нашей жизни. Наше терпение по отношению к Богу будет настолько сильным, насколько сильна наша вера, и настолько мы подчиняем Ему каждый аспект в нашей жизни. Вера – это то, что помогает нам сохранить внутренний мир. А когда мы в мире, нам легче быть терпеливыми. А когда у нас нет внутренне, внутреннего спокойствия, у нас может быть беспокойство, тревога и чувство потерянности, что может привести к принятию неправильных решений, используя руководство нашими эмоциями. И вот очень важно... Um, да, чтобы мы имели эту веру и имели этот мир в нашей душе. И um, чтобы объяснить этот мир, нам необходимо утвердиться в Духе и быть свободным от греха. Um, когда Дух живет в нас, когда Дух управляет нами, то, то это намного легче проходить через ситуации, где требует очень много терпения. И одна такая последняя... Одна еще мысль, надо быть нам осторожным, не смешивать э, веру с нашими личными желаниями и, ожида... и ожиданиями. Э, есть вещи, которые мы могли бы терпеливо ждать, но никогда они не придут и не, не, не, не получим. Э, Например, ну, вот, если мы желаем что-то не на добро, или мы желаем что-то не по воле Божьей, и мы молимся, мы хотим, но Бог часто не дает. Потому что это не по его воле, это не, не, по, не на добро. Может быть, на, на добро нам может быть, но Бог видит, Он видит, видит, видит все в нашей жизни, видит наперед, Он знает лучше. И в конце хотел так вот все вместе собрать. Терпение важно в жизни Христиане по несколько ключевым причинам. Первое, это ждать Бога позволить ему исполнить свою волю и цель в нашей жизни, и исполнить его желания в нашей жизни, чтобы, а также чтобы пройти через испытания и невзгоды до конца, чтобы снова исполнить Божию цель в этом, и быть Словой Божью и проявлять терпение через служение, и проявлять терпение к другим. Поэтому я хотел призвать всех нас быть более терпеливыми в наше хождение с Богом, будь то с окружающими людьми или с Богом. И быть терпеливым с Богом и Его планом и целью нашей жизни для нас, чтобы Он мог исполнить эту цель до конца, без наших препятствий. Аминь.